Хлеба и зрелищ. Вот что люди ждут от каждой проверки администрации. Не побоюсь этого слова, большинство, большинство людей, которые ждут проверку администрации, ожидают увидеть в каждом новом выпуске, как герой нового ролика будет плеваться соплями с кровью, извиняться, а после этого получать бан. Каждый хочет увидеть то, как унижают какого-то отсталого школьника или же оборзевшего наглухо отбитого пиздюка, а потом написать в комментарии то, что админ просто самоутверждается на фоне вот таких, их вот индивидуумов. Руководствуясь такой логикой, даже банально разговаривать с ними можно будет назвать самоутверждением, потому что с некоторыми кадрами вообще невозможно построить диалог. Некоторым людям нравится такая токсичная кислотная подача, когда у оппонента разъедает абсолютно все органы чувств. А другие люди говорят о том, то, что рубрика ну слишком оскорбительная, да и я очень много ругаюсь матом. Ну, вот он прикол. Да, я ругаюсь матом в видео, но люди, которые попадают ко мне в ролик, они матом разговаривают. Не все, конечно, но большинство, а те, кто не могут в моих выпусках ругаться матом, у них просто за спиной стоит мать, которая чуть что пизданет скалкой по башке. Ну да ладно, слишком красивое вступление для такого ролика. Обычно проверка админов это как раз инициация зрителя в то, как делать не нужно, имея админку на каком-либо DarkRP сервере, тем более на моем. Но у меня создается впечатление то, что с каждым роликом таких придурков становится все больше и больше. Такое впечатление, будто они читают эту инструкцию по-другому и делают все прямо наоборот. Я серьезно, почти каждый чел, который попадает в мой выпуск по проверке админов или же будням админа, он также попадает еще под один из типажей, о которых я говорю на своих стримах. Круто прорекламил стримы, да? Заходи. Ну да ладно, рассказывать я могу очень долго, так что давайте перейдем к делу. Играл я на сервере Беброград. Кто не знал, это мой сервак, IP, группа и все остальное будет в описании. Погнали! Я отойду, чтобы до меня не докопались. О, я вижу снова Рубена, который всех перебивает на разборках. Это прикол, на самом деле. не, забудьте. Это прикол с другого видео. Может быть, вы его раньше увидите, либо позже. неважно. важно. снимают, сразу видно. Так, наверное, вы сейчас задались вопросом, какого хера видео называется проверка администратора, а чел ходит и показывает, как другие двое, там один с резинкой на башке, танцуют в тиктоке. Начнем по порядку. Я играл на сервере и встретил такого человека, который был недоволен работой модератора. А именно, ну, как можно быть недовольным работой, если ее даже нету? Как иногда сам что-нибудь спиздано, аж стыдно становится. Так вот, в чате появилось сообщение о том, то, что игрокам требуется помощь, а вместо того, чтобы им, естественно, помогать как модератор, он страдает херней в РП-профе. Как оказалось, на модерке сидел ну примерный похуист. Он вообще в рот имел всех игроков, он вообще в рот имел все проблемы остальных людей, у которых возникают жалобы. Он просто играет в свое удовольствие на модерке и не особо-то и желает помогать игрокам. Нет, я все понимаю, даже в правилах администрации написано то, что модер это не официально админ нашего сервака но все же так забивать хер на игроков но это слишком как итог недовольный игрок в чате пишет о том то что на ну, готовься модер к снятию я решил воспользоваться этим моментом и подать же якобы на того недовольного игрока и посмотреть кто примет эту же и примет ли вообще сейчас я типом сцеплюсь на делюксе который быкует Угроза снятия. Чел докопался до модера. У нас такое не понимают. У нас это угроза снятием считается. Типа жди выговора и снятия. Но это такое, Если, если ты реально хочешь что-то сделать, чтобы чела сняли, то. Иди, да и просто. Ну. Подай же Б. Да, это понятно, жди. А другие что, не могут, что ли, быстренько зайти разобрать? Ребят, в этих фрагментах читайте внимательно чат, потому что я, если честно, не понимаю вот этих слов, то, что он может не разбирать жалобы. Какого хера он имеет право не разбирать жалобы, если в правиле 6.4 прямо говорится о том, что если нету сейчас администратора, который может разобрать ЖБ, это нужно сделать другим, имеющимся на серваке администратором. Вот я ему сейчас пишу напрямую, в чем его нарушение заключается. Я инвестировал в модерку. Я думаю, по чату и по его ответам, точнее, видно, то, что он, ну, вообще наглухо отбитый непробиваемый. Говорить с ним это то же самое, что пытаться разговаривать с серебром. Ты ему говоришь одно, а он тебе начинает сто других каких-то приколов из тиктока, одноклассников, моего мира, блядь, вкидывать, который он только один понимает. Он до сих пор сидит на манике. Моя ЖБ висит 9 минут, я напрямую пишу хотя бы ему. Прими ЖБ, прими. Добрый. Так просил, что я решил принять твою жалобу. Огромное спасибо, господин Модер, за то, что решили принять мою ЖБ. Давай рассказывай. Да, я поэтому и принял. Стоп, что? Я, может быть, не умею нормально слушать или же плохо, читаю между строк, но тут прямо хорошо видно, что он хотел показать этим то, что если бы этот чел ему ничего не сделал такого или же там не выдвинул какую-то претензию в чате, то он бы еще подумал, принимать БЖБ на него или нет. Ладно, это еще полбеды, но вот то, как он разбирает жалобы, это вообще сущий кошмар. Сейчас кое-что чекну. Вот, тот чел на разборках вообще-то, ну, который на меня ЖБ хочет написать. Помимо того чела, у меня приключилась ситуация с гопником, который два раза нарушил правила НЛР. Я подал ЖБ, и он ее начинает разбирать. В общем, запасайтесь попкорном. Какого гопника? Чё за гопник? Ч ⁇ за гопник? А, сейчас. Это последнее убийство. А как? Ты его убил? Он прибежал. И все? Или два раза ты его убил? На том же месте? А логов НЛР, -а, типа, вообще не существует или что, блядь? Ладно. Я открыл логи. НЛР -а нет. Типа, ну типа, это же натянуто. его не может, что ли? Сейчас спросим у него. Блять, тут же не так пишется. Так как тепнуть нахуй? День добрый. А он обкажет, по-моему. Ты не докажешь его. А, а. Чё? Вам Косяк говорят, НЛ... что вы НЛРщик. Косял... НЛР, признаю. Не видел его. Ну, точнее, блин. я путал, бля. Я вот снизу увидел бы снизу вверх, увидел ученый вроде бы стоит, что за? Забыл плейнерал. Да, признаю. Ладно. Ну. Okay. Зачем ты правда признался? Ну, а я а бы не смысле? смог тебе ничего сделать. На самом деле смог бы, если бы я пошел с тобой в ДС, показывал бы тебе демку на него. Просто я не понимаю смысл таких мувов. Но в том смысле, что, чел, ты играешь за модера, ты принимаешь ЖБ, и после этого ты фактически берешь миссию помощи игроку который оказался в беде. Этим игроком был я, ты вроде бы мне помог, но сделал это настолько наотъебись, что других слов попросту не находится. И вот эти слова, зачем ты признался, я в тебе все равно ничего не мог сделать. Нахуй он вообще это сказал? Он челу дал фактически карт-бланш на следующее нарушение. Если бы он попал на такого же дебила администратора, как вот этот вот, то он бы остался безнаказанным. Ну раз признался, да, я прощаю, ты тоже прощаешься, свободный. И что вы думаете, это уже все, конец, наказание, поливание говном и все такое? Нет, это было только вступление. Самое интересное впереди. Во время второй разборки я узнал кое-что интересное. Смотрим. Это не наказуемо, Ло. Покажи мне правила, где запрещается. А во-вторых, я говорил, что он как бы не работает. Я говорил. Что Видишь, работаю. Все, не угрожай мне снятием. Подумаю, подумаю. Но вс равно ты можешь отлететь за то, что ты продавал жалобы, ну как бы это не норм. Что-что? Долбоёбы вышли на другой уровень? Повторить, пожалуйста. Но вс равно ты можешь отлететь за то, что ты продавал жалобы, ну как бы это не норм. Не, это шутка, понимаешь? Ну я ладно, нет. Тогда, живи, хули. Короче, отказуемо, я закрываю жалобы. Да, я продавщик жалоб, прикинь. Все, пока. Баба. Я все понимаю, юмор у каждого разный, у кого-то шутки смешные, у кого-то как у меня нет. Но имидж сервера никто не отменял, правильно? Окей, вы, наверное, немного не поняли, о чем я говорю, и думаете, что я прикапываюсь к словам. Предположим, вы хотите поиграть на DarkRP, и как оно часто бывает, вы не знаете на каком серваке поиграть. Естественно, вы делаете что? Вы смотрите на то, чем наполнен сервак и на его внутреннюю политику, правила, то, как устроена администрация и прочее. И тут вы встаете перед выбором между двумя серверами. На одном царит сплошная ебатория. Администрация кладет хуй друг на друга, на игроков и на все вокруг, в том числе и донатная. Донатная тем более. А второй сервер на его фоне это чисто сын маминой подруги. Администраторам там дают нагонять за их нарушения, если они нарушили. Или не слишком сильно, то им доступно объясняют, в чем их провал, что в будущем такого не повторялось. С донатными администраторами там тоже разговор короткий. В случае жесткого нарушения их могут публично снять, забанить, казнить, чтобы подать пример правильным игрокам, которые захотят себя вести также, купив администратора. Вот теперь сидите и выбирайте, на каком вам серваке будет более комфортно играть и проводить свое время. Зачем это ты должен кидать злофы? Я тебе сказал, я тебе ничего не буду кидать. Я кинул их куратору. Что ты проебывался? Ты не куратор, а сам куратор. Почему я должен тебе что-либо кидать? Ахахах <связывая> Я уже четвертый раз! Ты понимаешь, ты не последний я заебался, чтобы я тебе скинул эти пруфы, кто там мне, куратор, кто ним, no. администратор, no. No. No. модератор, кто-то, Чего? вам. Да, отца, я не с тобой разговариваю, я тебе в ВК скинул там. А прав, я ментер. с тобой разговариваю, скинь Он, короче, пруфы, ты я... заебал уже. Какой ВК? Ахахахах. Ты чё? Блять, я кино... Чё Ты страдаешь, тебе говорю, скинь я несколько раз первый спрусу. раз Это вижу. так что ли, Что изменится от этого? Я тебе не горю то, что должен, а, я, я просто пишу несколько раз. Скинь пруфы на того челика. Может, что-то побыстрее выйдет сделать. Ты мне сидишь постоянно и говоришь: типа, отъебись, я тебе ничего не должен. Хорошо, а я тебе кинул. А? ВК, скинь мне. Подожди, А, А? Что? Что ты мне скинуть должен? Я что-то не понял. кидать будешь? Нет, скрины. У меня ничего нет. О, лорди! Блять, слава так, теперь, э, все расход, все в расход, все-все-все отсюда, нахуй. И ты тоже остается... А, он. я жалобы закрывать. Нет, остаешься ты, остаешься ты, остаешься ты. Ага, понял. Все, расход, нахуй, съебитесь. Слебитесь все, съебите, съебите, съебите. Продаю разбор жалоб. Это фичи, это фичи, фичи, А ты понимаешь, что человек может воспринять, может воспринять это как не шутку, реально что? Тебе какая делать? разница, какая мы делаем? Ну, я понимаю, типа рофл человек может понять это как не рофл. И реально Но заплатить. Понимает, и рофл. вообще, ты понимаешь, что вот ты вот такими нет. действиями показываешь, что сервер, то есть имя продажная, то, то, то есть ради денег только работают. Какая разница? Это не.. Какая разница, это да, не ну, исключает того факта, то, что ты лицо сервера. Я не лицо сервера, это написано в правилах, алло. Видел, Сегодня но вступил это на тоже... модерку, что ты мне утверждаешь? Э... Какую-то херню утверждаешь, знаешь? Тебе, э, ну, почему-то, да. У называешь. Ну понимаю. ты же сам сказал, что ты так делал. То есть я сказал, что я продавал жалобы, да? Ну ты сказал, что ты это делал в рофл. Ну и что, юзаю для своей выгоды дальше. Это админабуз. Читай Скажите. чат, ебаная свинья. Смотри, ты закрываешь жалобу. Потому что тут нет ни единого нарушения Объясняю один такой интересный прикол До тех пор пока Куратор не зашел на сервак Я все это время писал демку Он не играл за профессию администратора вообще Он единственный раз разобрал вот эту мою ЖБ И больше он на модерку не заходил работать Как только зашел на сервер Куратор Он тут же пошел работать Он пытался создать видимость того Что он не просто фигней страдает имея модератора А работает и помогает игрокам Но только при Кураторе Который как бы может его снять на остальных игроков, администраторов, наборных, не наборных ему пофигу. Вы это можете даже понять по его интонации. Он просто даже не хочет нормально разбираться по поводу этой жалобы. Он почти всю разборку утверждает о том, то, что вот я деньги отдал за это, я делаю, что хочу, значит, с этой модеркой. Типа, отстаньте от меня, что вы ко мне прицепились. Я вот деньги за это отдал, все, отвалите. На сервер 5 администрации было, 4 работал, и он мне пока дописал, работай, работай, пока я играл. Ну, кстати, реально, я пока, понимаешь, даже если 4, 4 администратора работают, это не значит, что мы жалобы за одну минуту закрываем. Вот здесь человеком минут 15-20 работал. При этом 3 жалобы висело спокойно. 20 минут разбирать жалобу, это ненормально, если... Почитай, что, что он тебе пишет. Ты ебланил на РП-профе, плюс было такое. Ну, круто. Чё, дальше? Чё? Чё? А тебе чё, все еще я этого дам всего дам мало, ты, чтобы модерян. признать то, что ты хуйней страдаешь на модраке, ты вообще нормально не пользуешься? Блять. бнуться. ахуеть. Я извиняюсь, за. На тебя след, по беги, я что, по фактам перечислить или чё? Где ты в залупе сидишь колупаешься? Блять. Можно меня простить. За что? Я теперь буду каждый день работать. А, так ты теперь признаешь, что ты не работаешь ни хера? Ну, мне сказали только, что поработать. Я работаю. Я до этого АФК стоял. То есть пока я тебе писал в текстовый чат то же самое, ты вообще решил это в хуй не ставить. Четыре модера работал, я играл за этот... Ну, жалобы все равно висели, а ты сидел за лупикой колупался пальцами. Вместо того, чтобы работать Да, да, я признаюсь А, еще плюс, знаешь, что было такое? Что э, он Разобрал одну ЖБ Всего лишь, которую я подал Но помимо mm -hmm. нее Были тоже другие ЖБ Он такой, ну все, я поработал, снова иду играть Он разобрал одну ЖБ, он берет дальше РП профу и он вообще хуй забил На игроков Простите меня, пожалуйста. Конечно. Уважаемый ну У тебя 6.0, админа бус. А, да. Перезайди на сервер сейчас. А -а -а -а. надо. Перезаходи, давай. Боже, не надо. Перезайди. Не надо. Не надо. Пожалуйста. Что, Не надо, ты тупой, или, блядь, снять? Я говорю, перезайди на сервер. Ладно, сейчас. Сняли. Сейчас проверим. Я до конца еще не понял, как эта штука работает. Но у него все, ничего нету больше. Все, почистил я у него мод руку. Заебись, Спасибо за разбор жалобы. Да, пожалуйста, закрывай жалобу. Да, да, закрывай, закрывай, супер. Сейчас вас телепортирую на спал. Да я уже выхожу, спасибо. Ну, как бы вот так вот, да. Итак, ребята, конец 15-й проверки, она, так скажем, юбилейная. И я до сих пор не знаю, стоит ли мне выкладывать ее или нет, потому что она, на мой взгляд, получилась очень и очень спорной. Почему я всерьез задумался об этом только спустя 15, а не 2-3 ролика? Потому что я, дебил, сам себе разблокировал воспоминания. А именно, когда я записывал какие-либо спорные видео или же прямые трансляции, некоторые люди, они, ну, как будто не понимали, о чем я пытаюсь им что-то сказать. Для них я будто разговаривал на иностранном языке. Хотя, я думаю, я достаточно доступно и понятно изъясняюсь как в текстовом варианте, так и в голосовом, как сейчас. Но выглядело это примерно так. Тебя спрашивают относительно чего-либо или кого-либо, ты высказываешь свое мнение, ну потому что думаешь, что им будет интересно услышать свое мнение, раз они его спрашивают. И тебя начинают, за да, твое же мнение, поливать дерьмом. Либо они говорят, ну, что они тебя не понимают, о чем ты говоришь. Хотя, я, кажется, все же понятно изъясняюсь на русском языке в текстовом или же голосовом формате. Я немного перестрался от воображаемого барьера, в общем, между мной и вами. И поэтому я делаю в этом ролике слишком много остановок на свои пояснения. Потому что мне кажется, что некоторые моменты могут быть людям непонятны. И поэтому мне нужно им объяснить разжевать все по полочкам. Ну, как бы кто если не я? Ну вот, в принципе, и все подходит к концу пятнадцатый выпуск проверки. Я надеюсь, из него вы тоже смогли извлечь какой-нибудь полезный урок о том, как не нужно себя вести, имея админ привилегии. А еще вопрос к тем, кто досмотрел до этого момента. Вы нашли на протяжении всего ролика какую-нибудь пасхалку или же отсылку на конкретную рубрику? Если да, то напишите в комменты.